Здравствуйте, Вы вот скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете домой. С какой страны вы приехали? Украина. С Украины, да? А с какого города? С Львова. Львов, да? А насколько понравился отдых в Болгарии и вообще в целом? Как вы отдохнули? Ну, Дуже да, очень Дуже... да, да? Да. Класс! Понравилось море, море теплое? Да. А Да, Здорово, да? Понравилось. Вы отдыхали в комплексе «Бутерпляй». До моря очень далеко. Ну хорошо. Я очень рада, что вы... Вы уезжаете домой с каким настроением? Хорошим или так себе? Не очень? хорошим. настроением. Но я очень рада, правда, что вы уезжаете с хорошим настроением и верю в то, что на следующий год вы обязательно к нам приедете. Правильно? Приедете? Ну, хорошо тогда. Все еще раз спасибо вам большое за ваши такие хорошие впечатления. Все, пока. Увидимся в следующем году. Да?